Мерлис Тугадум На уроках сидит в зум, заостряет он свой ум В коридоре слышит шум, идет смотреть, а там изюм берет он в рот и вдруг орёт У меня же аллергия, почему я такой? Тугадум Мерлис Тугадум Тугадум Тугадум Рели really